Всем привет! И сегодня небольшое видео, в котором я, как и обещал, расскажу про конструкцию заднего моста своего электромобиля. Видео это будет небольшое, ввиду того, что конструкция сама по себе простая. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел попросить вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и поставить лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, значит, за основу моста... Взят червячный редуктор китайской фирмы Inored. Вот его шильдик. Вот фирма InnoRed. Червячный редуктор. Type IRV 075. Это ну, конфигурация всех размеров. Ну, как, размер корпуса, грубо говоря. И 10 это передачное число. Ну и серийный номер. Это уже просто серийник. Значит, он в таком вот орибленном корпусе крючка для заливки масла. На дне такая же... Весь редуктор в таких вот фрезерованных площадочках для установки его... Опять же, как я установил, да? Отверстие с фрезерованной площадкой, все прикручивается уже конкретно к ране. В общем-то, установочные такие пятачки. С боков тоже можно и фланцы прикрутить, и все что угодно. Так что в целом редуктор... Довольно качественно сделан, хоть и китайский. Весит он что-то около порядка 20, 10 килограмм, этот редуктор. Корпус у него сделан из алюминия, поэтому он относительно легкий. Из остального тут только сам червяк, ну и подшипники, остальное все дюраль. Значит, червячное колесо сделано из бронзы у него. Где вот у нас выходит входной вал, ведущий, установлен вот такой вот фланец, здоровый. Значит, это под вот большой двигатель. Фланцы эти все меняются. эти вот болтики можно спокойно открутить и поставить фланец меньшего размера там, ну или просто без фланцевого исполнения какое-то. Но опять же без фланца я не знаю, там будет нормально этот, тот держаться сальник или нет. Но фланцы разные бывают, их можно спокойно заменить. На выходном валу у нас тоже фланцы, точнее, на выходном валу у нас тоже сальники стоят, где фланцы можно прикрутить. Соответственно, редукторы можно соединять парабозиком как я понял, ну или какие-то дополнительные сюда прикручивать уже рукава, дополнительные ступени редукторов. В общем, понятно. Выходной вал, собственно говоря, как и входной, да, они сделаны полыми. Вот входной вал, да, идет. Выходной, единственное, что он идет насквозь через весь редуктор. И сам стальной валик он покупается отдельно. Вот он бывает односторонний, двухсторонний, это уже как бы как заказчик хочет, то можно и купить. Я взял двухсторонний по понятным причинам. Значит, на выходной вал он идет уже в комплекте со шпонками. Я одел Полуось. Значит, эта полуось сделана из водопроводной трубы. Диаметр 34 мм наружный. Профрезеровал пазик. Ну и все оно благополучно наделось. В качестве подшипников. Тут использованы подшипниковые узлы. Они тоже, по-моему, китайского производства. В чугунном корпусе. Значит, диаметр у них внутренний 40 мм. Вес у каждого где-то по килограмму но ну, не легенькие маленькие забыл сказать значит отверстия ведомого вала и отверстие ведущего они одинакового диаметра 28 миллиметров тут идут сам редуктор как я уже ранее показывал он закреплен на вот такие вот профильные рейки от смещения во время работы проворотов от всяких и сзади и спереди по рейке значит рейка спереди стоит Сторона двигателя старенькая, она еще в старых машинах стояла. Ну, я так поставил ее на всякий случай, как страховочная основная, так что раз сзади стоит. И теперь мы плавненько перешли, собственно говоря, к колесам. Значит, колеса тут наружным диаметром 34 см идут. Толщина около 15 см у них. Колеса камерные, они идут тип как для садовых тачек. Ну, ну, в принципе, практика показала, что на небольших скоростях все спокойно работает. Значит, полуось, которая из вот этой вот трубы сделана, она проходит через все колесо насквозь, вот до сюда. Поскольку отверстие в колесе большего диаметра, чем труба, она под подшипник сделана, тут вот такие вот вставочки. У меня они стоят из эпоксидного компози композита. Ну, все прекрасно работает. Единственное, что только очень сильно удары они не держат, могут сколоться. А так все оно нормально держит. Такие вот, ну, обычные нагрузки, нормально все переносит. Значит, в полуоси профрезерован еще один паз тут. И через этот паз проходит вот такой вот шплинт. это стальной прямоугольник. Обычный сталь 3. У него размеры, по 20 на 10. Обычный прямоугольник, такая, как толстая полоса. А на колесо, на саму, на вот эту трубку внутреннюю одета, вот такая вот муфта из капролона. Она из двух частей состоит. Внутреннее кольцо, которое на саму ту трубку одевается. И наружнее, которое уже зажимает сам шплинт. Вот. ну и все это стянуто четырьмя болтами м 10 но это не болты, а шпильки. Вот. Значит, и чтобы это все хозяйство у нас не выехало в сторону, в самом редукторе, в том валу, который у нас идет до завода, у него на торце сделано отверстие резьбовое, и через него пропущена шпилька. Вот эта шпилька, она все полосу притягивает к редуктору. Вот. Ну а редуктор, как я уже сказал, он крепится рейками к самой раме. Вот, в принципе, это весь задний мост. Значит, единственное, что осталось сюда закрепить, это я поставлю на заднюю ось энкодер. То есть, он нужен для определения направления, в какую сторону машина едет. Это понадобится для мозгов, для контроллера двигателя. Единственный неприятный такой момент, что из того, что у нас тут шпоночный паз такой открытый в трубе, Жесткость в этом месте у трубы ниже, и она как бы ну, становится шире, это фрезеровка. Вот. опять же, сюда одевался толстый хомут такой стежной, фрезерованный, точенный. И все спокойно держит. Можно, конечно, сюда еще куда-то прилепить тормозной диск, но у меня тормоза будут электродинамические, скорее всего. И в принципе тормоз тут. Тормозный диск в принципе не нужен. А нужен именно энкодер, чтобы определять, в какую сторону машина едет. Ну и скорость, с какой он это делает. А так, в принципе, в принципе, задний мост, вот он, весь так и есть. Ну что ж, я, наверное, буду закругляться. Уже видео получилось на 8 минут уже. Не знаю, будет кто смотреть это до конца или нет. На этом все сегодня. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Всем пока.